Здравствуйте. Меня хорошо слышно, нет? Ага. Мой доклад называется ⁇ Что произошло с теорией Дарвина ⁇ Но сразу хочу вас успокоить. Ничего страшного с ней не произошло. Вот она как была, так и есть. Но за 150 лет, которые прошли с первого издания ⁇ Происхождение видов ⁇ уже 160, в следующем году будет. Она довольно сильно изменилась, просто ну, время течет, какие-то новые открытия происходят. А, и а, вот как она изменилась, и какова современная теория революции, вот как раз об этом мы с вами и поговорим. А, значит, мой доклад будет состоять вот из следующих частей. А, сначала я расскажу, что, собственно, менялось, то есть э, структуры логики, э, логика теория теории Дарвина. Второе, почему ее надо было менять, что в ней было не так, и, собственно, как она менялась, и в чем современное положение современной синтетической революции. Ну и напоследок, значит, а что же дальше происходит? Значит, синтетическая теория эволюции Она где-то в середине 20 века Укрепилась Еще за полвека Довольно много произошло Но прежде всего это разгадка структуры ДНК И значит, Что дало Секвенирование ДНК и, значит, Молекулярная филогения Молекулярная эволюция значит, Структура теории на отбора Значит, ну а основой для э, происхождения видов Чарльз Даунин считал индивидуальную изменчивость. Она делится на определенную и неопределенную. Э, определенная изменчивость сходным образом проявляется э, у разных видов, и мы можем ее предсказывать на основе нашего опыта. Э, это... Так, тут есть эта указка-то, нет? Ага, вот она, вот она. значит, это половая изменчивость. Господи, что там даже возрастная и сезонная. Но поскольку она определенная, то она подчиняется каким-то закономерностям. И эти закономерности нам надо как-то объяснить. Вот как, значит, закономерности объясняются, значит. Это, собственно, теория и должна, собственно, рассказывать. Поэтому вот как основа для чего-то изменения эволюционных, она не очень хороша. Поэтому, так мы ее пока ставим за скобками, обратимся к неопределенной изменчивости. Значит, она, в свою очередь, делится на наследственную и ненаследственную. Значит, наследственная, соответственно, передается по наследству, ненаследственная – Значит, никуда не передается. Поскольку она никуда не передается, то э, для эволюции она тоже особо не важна. Э, значит, пос, э, помимо вот этой неопределенной э, наследственной изменчивости, э, есть еще борьба за существование. Э, это взаимоотношение организма с окружающего средой. Э, значит, с, э, тут много всего. Это э, факторы неживой природы, сонтажение хищник-жертва, э, межведовая конкуренция, э, воздействия человека, и, наконец, внутривдовая конкуренция. Взаимодействие двух этих факторов наследственной изменчивости борьбы с приводит к естественному отбору. Это сохранение благоприятных землянных различий и уничтожение вредных в процессе борьбы существования. Вот Естественно, отбор значит, приводит к адаптации представления организма к условиям существования. Вот, одна из адаптаций – это как раз и есть определенная изменчивость – половая, возрастная и сезонная. И кроме того, Дарвин считал, что оборотной стороной медали адаптации является видообразование. Разные особи внутри вида предпосадуются к разным условиям существования, и так образуются разные виды. Но об этом стоит немножко поподробнее поговорить. Значит, как происходит видообразование собственно не секрет что самой к видообразования чарльз данным пришел на Галапагосском архипелаге островов а именно наблюдая за зелеными вюрками значит в них что самое замечательное у них такая плавная изменчивость по толщине криво и соответственно они по-разному питаются вот с толстым клювом он у него клюв сильный, он способен расщеплять например, косточки вишен, добывая оттуда ядра. А с тонким длинным клювом он в основном насекомоядный, больше насекомым питается. И если мы посмотрим на кривую распределения этого признака, то получится такая колокообразная, головсово кривая, то есть особи со средним значением признака больше всех. Они, знаешь, всеядные, значит, плетаются и чего найдут, и семенами, и червячками. Вот. А чем мы больше отклоняемся от нормы, от среднего значения признака, тем этих особей меньше. Поэтому основная конкуренция будет среди среднего класса особей вот с, по, с желтым цветом а, и поэтому а, отбор будет действовать против вот этих а, серединных особей там вот с телочками гнула вот поэтому со временем а, мы должны наблюдать что вот эта колокообразная кривая а, становится два пика а, вот и в конце концов образуются два разных вида а, и а, вот этот процесс так во времени можно а, посмотреть. А, и поэтому Дарвин предполагал, что а, в основном а, эволюция а, имеет вид такого ветвящегося древа. А, и в частности а, вот этих земляных юрков. <coughs> ну, вот современные виды а, земляных юрков, Вот они тоже как вот, на веточках этого дерева сидят. А, значит, а, что не так а, было с этой теорией эволюции. Значит, вообще теория эволюции произвела большое впечатление на ученых того времени. В 1959 году вышел в свет видов, и как-то сразу все люди разделились на два лагеря. Те, кто так, сразу воспринял теорию эволюции положительно, и те, кто к ней критически относился. Но в основном... Критика была такая эмоциональная, людям не нравилось происходить от обезьяны, поэтому Дарна часто изображали в виде обезьяны. Вот. Ну, была и конструктивная тоже критика. Вот, в частности замечание шотландского женира Флеминга Дженкина. Он был изобретателем, много чего хорошего, интересного произозвел. Вот, вот, вот. Как раз он изображен в кругу своих изобретений. В частности, самым значимым изобретением он изобрел телеграф. Но в биологии он известен, прежде всего, как критик теории Дарвина. Сейчас, если вы наберете там в гугле «Кошмар Дженкина», значит, то там будет такая картинка в виде цветочков. Вот, на самом деле замечание Дженкина звучало по-другому. Давайте я зачитаю. Предположим, белый человек потерпел крушения и попал на остров, населенный неграми. Наш герой, вероятно, станет королем. Он убьет великое множество черных в борьбе с существованием и будет иметь огромное количество жен и детей. В первом поколении будет несколько дюжин семилетних смышленных молодых муратов, в среднем происходящих по интеллекту негров. Но может ли кто-нибудь поверить, что ведь остров постепенно приобретет белую и даже желтую популяцию, и что островитяне приобретут энергию, храбрость, изобретательность, настойчивость, самоконтроль, выносливость? То есть те качества, которые фактически отбирает борьба с тволами, если она может что-либо отбирать. Ну, если сейчас вот такую вот цитату произнести вслух, то, во всеуслышание, то, в общем, это слушателя нам вернет в отрыбь. вот кто тут явным таким национализмом пахнет если не фашизмом вот, но на самом деле вот люди в 19 веке сильно отличались от нас и ну черные были для европейцев в основном рабами и такой взгляд был основной и надо было пройти через горнило двух мировых войн чтобы как-то вот это Идеи национализма так-то как-то поугасла немножко. И надо отдать должное Дарвину, что он не разделял вот эти идеи рабства и превосходства белой расы. Вот Достаточно почитать его «Путешествие натуралист на корабле Биглика», где он спорил с кораблем Бигли Фицроем. Тот оправдывал рабство, а Дарвин считал это унизителем для человека. Собственно, Дарвин был... В общем, человеком 20 века и по мировоззрению, и по складу ума. В общем он опередил свое время лет на сто, по крайней мере. И поэтому, когда вот, возвращаясь к Дженкину, когда... Да, во-первых, почему кошмар Дженкина, потому что Дарвин много бессонных ночей провел, пытаясь уйти от этого логического парадокса, но так ничего и не придумал путного. Поэтому вот в, в, в историю биологии он вошел под названием «Кошмар Дженкина». И э, сейчас вот обозначают его в виде вот таких вот цветочков, чтобы, не дай бог, никакого национализма не было. Э, значит, э, вот допустим, что в популяции какого-то растения э, появился благоприятный новый признак – растение с длинными листьями. Э, вот, но, э, значит, он благоприятный, это растение получит преимущество борьбы с ваней, передаст свой признак потомству, который тоже получит преимущество борьбы с ваней. Но пока-то вот это растение существует в единственном числе и должно размножаться с растением таким признаком не обладающих. Поэтому ряду поколений, просто вот уже к третьему поколению потомство этого длиннолистного растения ничем не будет отличаться от других растений этого же вида. Ну, собственно, Дженкин об этом же и говорил, поэтому вот сейчас не на людях, а на цветочках его объясняют. Значит, на самом деле… «Кошмар» Дженкина снимался достаточно легко. Спустя 7 лет, после выхода, лет, простите, да? после выхода «Свет. присаждения видов» в 1965 году чешский монах Грегор Мендель опубликовал свою статью «Опыта растительными гибридами», где наглядно было видно, что никакого растворения признака не происходит, признаки наследуются дискретно что легло в основу современной генетики. Вот Если скрестить горох, на горохе он работал вот с фиолетовыми цветами, с, с горохом с белыми цветами, то в первом поколении все будут фиолетовые, но белый цвет никуда не денется. Во втором поколении примерно три части из четырех растений будут иметь фиолетовые цветы и одна часть белая. Значит, и, соответственно, с теории революции снимался вот этот кошмар Дженкина, логический парадокс. Но, к сожалению, для Дарвина эта статья Менделя оказалась неизвестной, поэтому сам Дарвин от этого парадокса не ушел. И вообще статья Менделя значит, не нашла должного отклика среди современных ученых. Но спустя 35 лет, в 1000... 1900 году закономерности наследственности были вторично открыты, в частности, Гугу Дифризом. Но первые 30 лет 20 века, значит, вот с возникновения генетики, первые 30 лет можно считать годами кризиса дарвинизма. Генетика сама претендовала на роль эволюционной теории. Гугу что считал, что роль отбора... В общем, достаточно так, минимально, он его не отрицал, но говорил, что он просто играет роль сита, которая отсеивает полезные мутации, проводит и уничтожает вредные. И разные виды происходят в результате закрепления единичных мутаций, как, наверное, происходят породы домашних собак. Вот такса от Добермана отличается тем, что у такса короткие ноги, а у вот Доберман длинная, и это всего одна мутация. — Да, надо сказать, что э, э, сторонники э, дарвинской теории тоже на месте не сидели. Э, в частности, Альфред Уоллес, э, который вместе с Дарвином э, тоже открыл закон естественного отбора, э, он говорил, что вот эти единичные мутации, э, они, скорее всего, э, роли для эволюции большой не играют, а эволюция происходит плавно непрерывно, э, и непрерывно. Э, э, для эволюции имеют значение количественные признаки и в природных популяциях всегда имеется большой запас наследственной изменчивости но генетики тоже сложа руки не сидели вот датский генетик верим Агансен говорит хорошо возьмем количественные признаки и будем проводить отбор вот по такому признаку как веса семян фасоли Значит в любой группе растений есть изменчивость а, по этому признаку а, вот если разложить а, тоже в виде гауссовой кривой то получится вот а, семян которые с, маленькие а, их мало а, которые слишком большие тоже мало а, больше всего средних вот таких а, если мы будем проводить а, такой двойной отбор на увеличение веса семян или уменьшение а, то а, какое-то время отбор будет эффективным а, и скорее всего получим вот такую картинку то есть какая-то группа семян с большим весом, также есть группа семян с маленьким весом, вот они происходят вот в такой изменчивости. Но лишь до какого-то этапа, пока есть наследственные компоненты вот этой изменчивости. Через какое-то время отбор станет неэффективным, и сколько долго бы мы не отбирали эти семена, вот общий размах изменчивости останется таким же. То есть в основе даже таких количественных признаков, как вес и размер семян фасоли, тоже лежит качественные изменения наследства материала, то есть мутации. А, на самом деле глубоких противоречий между дарвинизмом и генетикой не было. И, а, а, вот как бы разногласия крылись в разных подходах. Генетики были экспериментаторами, а эволюционисты, дарвинисты были натуралистами, то есть исследовали изменчивость в природных популяциях. И чтобы найти точки соприкосновения между двумя этими отраслями биологии, нужно было совместить оба подхода — натуралистический и экспериментальный. Это сделал наш соотечественник Сергей Сергеевич Четверяков. Он провел очень простой опыт. Он взял мушек дрозофил, это классический объект генетиков, но взял он их не из лабораторных популяций, а из природных. Все они выглядели вот так: вот, как такая нормальная дрозофила, а в лабораторных условиях он подверг их близкорослому скрещиванию и получил все разнообразие мутаций, которые было известно уже для лабораторных популяций дрозофила. Тем самым он доказал, что, во-первых, тезис генетиков, что основа любых. Эволюционных изменений служат качественные изменения генотипа, мутации. И э, тезис э, друминистов э, – то, что в природных популяциях мутации накапливаются в достаточно большом количестве э, и до какого-то времени э, не проявляется внешним обликом в фенотипе. Э, к сожалению, заложив основу для синтетической теорий эволюции, э, Сергей Четверяков э, не смог его завершить, потому что был э, репрессирован. По ложному обвинению один из студентов рабфаковцев написал на него донос, что он как бы, предвзято оценивает значит, его успехи. Но в какой-то степени Сергею Сергеевичу повезло, что он был одним из первых репрессированных, поэтому физически его не уничтожили, но сослали в Свердловск, на Урал. Он работал в зоопарке и уже научной деятельностью заниматься не мог. А приоритет в создании эволюционной теории синтетической перешел американским ученым и способствует Федори Григорьевич Дабжанский. Ну, все знают Добжанского как американского ученого. На самом деле мало кто знает, что он имеет российские корни. До 27 лет, до возраста 27 лет он работал в Петербурге в лаборатории. Филипченко, и в 1927 году был направлен на стажировку в лабораторию Торреса Моргана, а в 1930 году, когда срок командировки закончился, в связи с изменением политической обстановки в Советском Союзе, он был вынужден остаться в Америке. Это было непростое для него решение, но, как показала дальнейшая история, верная. Потому что если бы он вернулся, то бы его физически уничтожили, как врага народа. А так ничто не препятствовало дальнейшей научной карьере. И спустя 10 лет, в 1930 году, он выпустил книгу Генетика происхождения видов, которая сейчас считается основным основополагающим трудом в области эволюционной теории, значит, вторым по значению после теории дара происхождения происхождение видов. Значит, долгое время эта книга была только на английском языке, ну, вернее, она переиздавалась в других странах, но э, в России она была издана, переиздана, по-моему, э, в 2010 году. Значит, можно ее прочитать на русском языке после этого, а до, до этого она не переиздавалась у нас. А, ну, Четверяков и Добжанский э, были генетиками, а для того, чтобы э, вот как новой синтетической теории эволюции получил на признание, она должна была получить признание, прежде всего, среди полевых зоологов. И способствовал этому другой ученый немецкого происхождения, Эрнст Майер, но тоже американец. Он написал несколько монографий, где всячески популяризировал синтетические теорию эволюции. Сам, в частности, он был орнитологом и изучал комплекс видов больших белоголовых чаек. Значит, сами по себе эти чайки замечательны. Дело в том, что значит, в районе Белого моря на Кольском полуострове обитают два хороших вида, ну, близкородственных, значит, но тем не менее хорошо друг от друга отличающихся – Серебристый чайка и чайка-клуша. Вот здесь изображена серебристая чайка, а у клуши черные крылья. Вот, и там они… Значит, существуют как хорошие виды, они друг с другом не скрещиваются, и внешне друг от друга хорошо отличимы. Но Все было хорошо, но они через весь земной шар связаны с другим кольцом подвидов. И вот если в отрыве от этих подвидов рассматривать, то эти хорошие виды, а если вместе с этими подвидами, то получается, что это подвиды, а не виды. Вот, это, это, такие, такие комплексы форм называются кольцевыми ареалами. Значит, чем синтетическая теория эволюции отличается от дарвиновской? Значит, вот такую нарисовал табличку, где основные различия выписаны. Значит, единицей эволюции в дарвиновской теории эволюции является организм. То есть, организмы с вредными признаками отбираются, гибнут, а с полезными выживают. А в современной теории эволюции единицы эволюции является популяцией. То есть не важно, какой организм какие гены несет, важно, что в самой популяции пул вредных аллелей, вредных вариантов генов значит, со временем уменьшается, а полезных увеличивается. Значит, факторов эволюции у Дарвина один это естественный отбор, а у синтетических теории, вообще фактором эволюции, называется то, что э, те причины, которые меняют соотношение аллелей и генов в популяции с поколения в поколение. Э, их несколько. Это мутации, на отбор, половой отбор э, и древ генов. Э, Видообразование с точки зрения дарвиновской теории э, – это э, следствие адаптации. Э, я уже подробно расписывал вот на, на дарвиновных верках э, А э, в синтетической теории эволюции это независимо от адаптации. Процесс. Значит, и понятие вида тоже различны принципиально. Во время Дарвина господствовала типологическая концепция вида, вида различаются различием, а в синтетической теории биологическая концепция так называемая вида, которую Эрнст Майер предложил, то, что виды отличаются обособленностью, то, что они в процессе друг друга не скрещиваются. Это принципиальное различие. Сейчас давайте об этом поговорим. Значит, что стало с типологической концепцией? Вот на примере каменных куропаток или кекликов я это объясню. Значит, это близкие виды. Вот, они распространены достаточно широко в Евразии, всего их 7 разных видов. Вот, и с друг другом они, ареалы их не пресекаются. Там, где они контактируют, есть гибридные зоны. То есть ну, с точки зрения типологической концепции они нормальные виды, они друг от друга достаточно четко отличаются по нескольким признакам. Вот, но с точки зрения биологической концепции это не очень хорошие виды, поскольку они гибридизируют в природе в местах зоны контакта но все было хорошо для концепций, концепции их вполне мы можем считать разными видами но вся проблема в том что даже если мы возьмем вот какой-то один из этих видов то там тоже мы можем описать какие-то локальные популяции которые друг от друга будут отличаться в меньшей степени но тем не менее вот у кого-то Окраска рыжая, у кого-то серая, у кого-то вот это поменьше, воротничок, вот это черное, это побольше. И так можно без конца продолжать. Вот, собственно, если мы виды различаются различием, то почему бы их тоже не назвать разными видами, хотя как-то уже язык с трудом поворачивается, какие-то разновидности в пределах одного вида. А, и э, вот с принятием э, биологической концепции вида. А, да, и вот так вот все их э, описывали, описывали, э, и вот лавинообразно увеличивается количество видов. А, но вот э, э, где-то в начале XX века, когда была принята вот эта биологическая концепция вида, то произошла ревизия видов, и вот у птиц видов стало около 9 тысяч, и за последние 50 лет их количество не увеличилось. А количество подвидов, которые вот различаются по окраске, вот продолжает увеличиваться, и тоже конца и края этому процессу не видно. То есть этот график показывает, что биологическая концепция как-то ну, более-менее объективна, что ли, получается. Значит, с точки зрения биологических концепции, виды отличаются не различием обособленности а обособленность Об видов поддерживается системой изолирующих механизмов и собственно процесс видообразования заключается в становлении вот этих системы изолирующих механизмов а сами изолирующий механизм это свойства особи близких видов которые препятствуют междувидовому скрещению или понижают его успех Значит, они делятся на экологическую, которая в свою очередь бывает сезонная биотопическая изоляция, поведенческая – это различие в окраске, запахе, голосе или брачных э, демонстрациях, э, и генетическая – это нижеспособность или бесплодность гибридов. Э, и вот картинки э, вот показывают примеры э, вот этих изологических механизмов. Э, значит Сезонная изоляция э, – есть два подмосковных вида лягушек э, – Травяная лягушка и астромордная. Внешне друг от друга они не, не отличаются практически. Ну, у остроморда чуть мордочка подлиннее. Но размножаются в разные сроки. Вообще лягушки зимой спят, впадают в спячку, а когда снег тает, они просыпаются и сразу же приступают к размножению. Травяная лягушка несколько более холодоустойчива, поэтому сразу, как где-то в начале мая или в конце апреля она просыпается, и где-то дней за 10 она с успехом, с, с процессом размножения, с успехом справляется. А астроморная просыпается, когда установились положительные ночные температуры, и практически весь некий лесу справил. И тоже сразу присправляет к размножению, но, как правило, травяная лягушка к этому времени уже отнерестилась, поэтому они природе друг не скрещиваются. Значит, пример поведенческой изоляции. Два вида куликов – обыкновенный бекаса и обыкновенный дупель. Значит, отличаются друг от друга только тем, что у дупеля есть белые перья по краям хвоста, а у бекаса перья серенькие. Это единственные между ними различия, но по брачному поведению очень хорошо различаются. Бекаса атакуют в воздухе, летая над лесными полянами, болотами, по краям лесных озер или вдоль дорог. Время от времени они отводят в сторону крайние перья на хвосте и пикируют вниз, и издается громкий звук, напоминающий бление «барашка». А дубеля таких полетов не совершают, они собираются на така и самцы дерутся друг с другом, а самки оценивают победителей. И э, пример генетической изоляции – это две маленьких птички мухоловка – мухоловка-пеструшка и мухоловка-белошейка. Здесь изображена пеструшка, а у белошейки такой вот белый вот, здесь вот. вот Внешне они, как видите, очень похожи, но гибридные самки бесплодны они оставить потомство не могут, самцы плодовиты, а самки бесплодны. Поэтому в природе они скрещиваются, но процент гибридов всего 4% в природных популяциях. Вот основные различия между значит, данной синтетической теорией революции. Но синтетическая теория где-то в середине 20 века сформировалась, даже в 30-х годах. Прошло уже достаточное время, 70 лет, но новая теория эволюции не появилась. Дело в том, что очень быстро накапливаются знания, и их очень сложно как-то систематизировать. Значит, знания накапливаются именно в области молекулярной биологии, значит, в области анализа ДНК. И здесь основные вехи значит, обозначены, это Значит, основные открытия. Ну, во-первых, открытие структуры ДНК, 1653 год, наш Джеймс Олсен, Фрэнсис Крик. Дальше, в 1983 году Карим Мулисом была открыта полимеразная цепная реакция, или ПЦР. Это основной метод анализа ДНК. Все остальные методы, сейчас секвенирование ДНК, основаны на вот этой полимеразной цепной реакции. В 2006 год полногеномное секвенирование, которое вот сейчас буквально очень быстрыми темпами развивается. Ну, еще буквально 10 лет назад оно было недоступно, сейчас, ну, по крайней мере, в Америке это поставлено на поток. Но пока эти исследования достаточно дорогие но они все время дешевеют, и значит, те специалисты, которые занимаются полногеномным секвенином, говорят, что еще лет через 10 будет правилом хорошего тона, что у всех в медицинской карте будет полная расшифровка его генома и обозначены, какие вредные мутации значит, человек несет, и что с этим следует ему предпринять соответствие. Вот. И, Значит, для э, теоретических разработок э, значит, с, главное открытие э, – это э, теория нейтральной эволюции. Считается, что молекулярная эволюция в основном нейтральна, к естественному отбор никакого отношения не имеет. И на этой основе разработаны методы молекулярной филогенетики. Эволюционные деревья строятся на основе генов, которые к эволюции, к эволюции, к, под действием естественного отбора отношения не имеют. А, и таким образом мы можем строить э, два, два типа филогении э, значит, по, по морфологическим признакам, которые, скорее всего, под, подвержены действию естественного отбора. А, и независимая оценка — это молекулярная эволюция, э, которая вот, типа линейки имеет, как, применяется. Мы можем как бы, независимо оценивать э, значит, эволюцию по действием естественного отбора и эволюция генов, которые происходят по каким-то другим законам, по нейтральным. Значит, как действует вот этот метод молекулярной филогенетики? Значит, наверное, нагляднее всего значит, понять это, представив такую ситуацию. Допустим, что в каком-то первобытном обществе там среди пупуасов Новой Гвинеи или где-то аборигенов в Центральной Африке, есть такая традиция. Каждый раз, когда сын врождя достигает совершеннолетнего, ему вручается символ власти, копье или жезл с нанезанными цветными кольцами. Этот жезл – точная копия жезлового отца, за тем исключением, что один из дисков случайным образом меняется на диск другого цвета. Если бы такая традиция у кого-то существовала, тогда бы по рисунку жезлов вождей мы могли бы устанавливать родословную популяции. Значит, ну вот так вот примерно это бы действовало. Вот, допустим, этот жезл и вот эти цветные диски. Для простоты возьмем, что их всего 8. Вот все диски белые, а второй диск черный. И дальше... Значит, вот происходят эти вот сына. Случайным образом один диск меняется: Значит, у этого появился зеленый диск на седьмом месте, у этого на восьмом месте, и дальше они передаются так дальше, и вот получаем такую картинку вот можем установить родословно. Правда, тут некоторая сложность есть. Значит, мы имеем дело только с последними дисками современными, А вот это, то, что было в прошлом, для нас недоступно. Нам надо самим выдумывать. И почему мы можем значит, это угадывать? Да, вы уже, наверное, догадались, что жезлы – это ДНК, а диски – это отдельные нуклеотиды в ДНК. Значит, и поскольку они не подвержены естественному отбору, они меняются случайно. Значит, замена диска – это мутация, замена нуклеотида. Значит, почему мы можем восстанавливать э, вот эту родословную? Потому что вероятность обратной мутации, что вот, э, значит, на, первый, э, на первом шаге э, вот появился зеленый диск на, седьмом, на седьмой позиции, э, вот то, что на следующем шаге э, значит, возникнет какой-то красный диск, на четвертой позиции вероятность этой мутации гораздо больше, чем обратная мутация, то, что зеленый диск обратно поменяется на белый. А, вот, и, э, ну, это действительно так, да, потому что это, там, вероятность несложно посчитать. А, вот, именно поэтому можем строить э, филогенетические деревья. А, но когда э, вот, популяция немного, вот в данном случае всего 5, значит и дисков немного мы можем на бумажке все это дело начертить но когда там вот размер нуклеотидов идет там счет на тысячи а популяция там на десятки то на бумажке это уже начертить достаточно сложно и тут на помощь приходит компьютер и значит компьютер отличается от нас тем, что он очень быстро считает, но при этом как бы логика у него более простая, поэтому применяется метод так называемой просимонии или экономной эволюции. Компьютер строит все возможные деревья, все возможные сочетания, какие только может быть, а потом изменяет длину этого дерева. Длина дерева складывается из количества шагов, которые нужно, чтобы его построить. Вот это вот один шаг, это уже второй шаг. Вот. И вот, сколько, вот количество вот этих веточек посчитать, получится длина дерева. При этом мутации могут быть прямые, могут быть обратные. То есть мы допускаем, что обратно может поменяться вот этот вот зеленый диск обратно на белый. Но при этом шаг дерева, значит, это еще один шаг, он увеличится. И вот метод просимонии утверждает, что правдоподобно то дерево, которое имеет наименьшую длину. Ну и действительно, хотя этот метод очень простой, допущение простое, оно хорошо работает. И в большинстве случаев действительно оказывается так, что с помощью вот этого метода парсимонии мы можем строить филогенетические деревья, и они будут в общем-то, совпадать с теми деревьями, которые мы строим на основе морфологических признаков. Ну, вот так вот выглядит на экране компьютера вот ДНК разных видов, в данном случае это фазаны. Вот это разные виды фазанов. И один ген это там написано, что это такое. Цитохром Б. Обычно значит, берется митохондриальный ген, который передается по материнской линии, и по нему строятся фиогентические деревья. И вот такое дерево, которое было построено для этих фазанов. Ну вот видно, что обыкновенный фазан и японский фазан образуют такую веточку одну, вторую веточку образуют королевский фазан или и медный фазан, и отдельно от них остается еще два веточка из двух фазанов Эдварса и Свайна. Ну вот как бы никаких противоречий, логических, это дерево не возникает, не вызывает. Действительно, вот обыкновенный фазан похож на японского. Единственное, что этот рыженький, а этот зелененький. Королевский фазан лиоты и фазаны, леоты, медные фазаны такие длиннохвостые фазаны. Вот они желтые, другой медный вот такой, да. Значит, фазан эллиота – тут просто такая фотография, что у него тоже длинный хвост, но он красный такой, да. И фазан Эдвардса и Свайна – они больше короткохвостые, больше на кур похожи и синего цвета. То есть, ну, как бы, как бы мы построили дерево по… Морфологическим признаком также оно примерно строится и по, по генетическим. Но ну не всегда а, так получается. А, например, а, нам же интересно, откуда мы произошли. Да? А, Дарвин говорил, что мы произошли от обезьяны. А, значит, и во время Дарвина а, значит, ну сам он построил такую вот а, систему, и, собственно, до недавно до молекулярной ферогении, собственно, она и была принята, что весь отряд приматов делится на полуобезьян или, обезьян, на полу значит, или вот, лемуры, да, и, собственно, обезьян. Обезьяна, в свою очередь, делится на широконосых обезьян или обезьян нового света и значит, обезьян старого света. А обезьяна старого света э, делятся, в свою очередь, на э, мартышек э, и э, семейство человекообразных обезьян и семейство людей. И семейство людей, э, собственно, прошло от э, человекообразных обезьян. Значит, человекообразные обезьяны это э, гибоны, орангутаны, э, гориллы шимпанзе. А вот и шимпанзе. Вот по логике Дарвина, э, что сначала отделил ветвь ведущий к человекообразным обезьянам, Значит, их людям, а потом уже разделились современные виды человекообразных обезьян. Тогда мы можем говорить, что да, человек произошел от обезьяны раньше, чем современные виды человекообразных обезьян. На самом деле э, все не так. По э, вот, молекулярной э, филогении э, мы произошли конкретно, э, нашим ближайшим эволюционным родственником является шимпанзе. Вот а гориллы и орангутаны они произошли раньше. И по современной систематике нет семейства людей, есть семейство гоминид или человекообразных обезьян. То есть вот кто-то на радость тем, кто скептически относятся к идее того, что человек прошел от обезьяны, в общем, могу сказать, что да, современные молекулярно-генетические исследования эту точку зрения подтвердили. Человек не происходил от обезьян, но просто не успел еще. Человек просто есть одна из видов человекообразных обезьян. Но ладно с человеком, есть гораздо более такие интересные данные. Пять минуточек, да, у меня осталось, да? Ну вот как раз я успею. Значит, вот молекулярная систематика парнокопытных. Значит, ну, все вроде бы подтверждается. Вот верблюды имеют близкое отношение к парнокопытным. Парнокопытные делятся на жвачных и нежвачных. Вот, значит... Жвачные, не жвачные – это свиньи и бегемот, а жвачные – это олени, всякие козлы, антилопы, жирафы, очень много всего. Но каким-то образом тут киты сюда попали вообще, вот, между бегемотом и свиньями. Но ну как-то выйти из этого положения можно двумя путями, Значит, можно объединить их тоже вместе с порнокопытными в один отряд, Тогда их называются парнокопытные, но как-то вот чего общего между лошадью, не лошадь, простите, а коровой и, и китом, да, дельфином, ну, ничего общего. Поэтому, может быть, лучше выделить два отряда – свиньи и парнокопытные. Собственно, свиньи, на самом деле, действительно достаточно сильно отличаются от других парнокопытных, как, грубо говоря, хищники, да, остальные – травоядные можно так пойти, но, как ни крути, бегемот – это такой кит. Ну вот. Что не, не говорите, бегемот – это кит. Вот. И, на первый взгляд, это кажется очень странным, неправоподобным. Но, на самом деле, это подтверждается и палеонтологическими данными. Значит, Дело в том, что и они парнокопытные, и парнокопытные, и хищные, и китообразные происходят от древнего отряда канделяртр, это такие хищные копытные. И вот восстановлен эволюционный ряд древних китов. Вот самый древний пятицетус, он был размером с волка, но вел водный образ жизни и охотился, наверное, на каких-то водных животных с берега, а, может быть, и как засадник из, из воды э, на каких-то приходящих на водопой животных. Э, дальше следующий амбулацетус – это вот, э, вел образ жизни крокодила, то есть хищник-засадник, который на мелководье в глубине прятался, охотился на приходящих водопоиц животных. Э, а дальше уже все спускается в море. Вот э, э, ископаемый кидал базилозавр. Вот Он как дельфин, или как кошелот, наверное. Но вот у него еще сохраняются вот задние ножки такие. Вот, все, что я вам хотел рассказать. Уложился вроде вовремя. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, то поднимите руки, я к вам подойду. Благодарю за лекцию, в первую очередь. <связать> а, у меня sure. вопрос, как, как вы относитесь, в принципе, к теории смешения рас, э, ваше отношение, в принципе. Э, перспективы чего, смешение рас? Вот теория да, смешения рас, перспективы возможные. Э, ну, собственно говоря, Мешение... они же все смешались, э, потому что э, на молекулярном уровне, молекулярном и генетическом уровне расы не различаются. Ну, вот мы, мы не можем, нет, нет такого молекулярного маркера, по которому мы могли бы отличить расы, не найдено до сих пор. Ну вот о потере культурных ценностей, разложение ну, вот, это уже к, к биологической эволюции имеет отношение. Ну вот ваше это... отношение, в принципе. Я Интересно. спокойно к этому отношусь. Спасибо. Это, я человек мира в этом плане.